Что такое технология Супротек? На самом деле это процесс формирования новой структуры. Что такое Супротек? Это природные минералы, это хлориды, серпентиниты, специальным образом подобраны. Это довольно сложные комбинации, потому что таких минералов чисто в природе нет. Надо их правильно комбинировать, правильно измельчать и, и использовать правильную методику обработки. Это она, в принципе, отображается в инструкции. Как он работает? Значит, минерал попадает в зону трения, масло. Используется только как носитель. Мы никак не изменяем свойства масел, Ни физхимию, ни, ни какие-то там свойства антифрикционные, противоизносности самих присадок стандартного пакета масла мы не меняем и никак на него не влияем. Супротек абсолютно совместим с любым типом масла. Масло используется как носитель. Итак, это масло заносит наши маленькие, тоненькие частички минерала в напряженную зону трения. В этой зоне трения, поскольку находится там тело и контракт тела, наша частичка... Минерала разрушается, но разрушаясь, она подчищает очень мягко, снимает самый тонкий слой искаженной решетки, которые как раз есть нагары, окислы, грубо говоря, если так рассуждать, это не живой слой металла, он работает, но он не живой. Супротек делает его живым, он очищает эту поверхность и освобождает свободные связи электронов, которые способны прихватить аналогичный материал из среды. Это продукты износа, это сами материалы, элементы Супротек. И сам же Супротек является катализатором формирования новой структуры, кристаллизации решетки. Она формируется слой за слоем, прямо на подоснове. На подоснове начинается строительство новой кристаллической решетки. Слой постепенно наращивается, причем его толщина этого слоя, она зависит конкретно от узла, она не может расти неуправляемо. Она вырастает именно столько, сколько нужно данной системе. То есть, допустим, если нужно. 3,5 микрометров. Будет 3,5 микрометров. Потом снижается температура нагрузки, строительство слоя прекращается. Если... Износ обязательно есть, он изнашивается Происходит его изнашивание Если есть материал супротек в массе Она опять достраивается до 3-5 микронов То есть она находится в таком режиме автокомпенсации Чем хороший этот слой вообще для чего он нужен Во-первых его формирует сама система То есть мы своим добавлением супротека Просто создаем условия При которых система трения Формирует себе наиболее выгодные условия Она переходит в новое удобное Энергетическое состояние Оно тоже равновесное и оно характеризует значительно меньшим трением. Почему? Потому что наш слой Супротек, который помимо того, что он более прочный, более упругий, у него повышенная микротвердость, то есть у него износостойкость выше, он еще обладает очень важным слоем, свойством микропористостью. И вот эта микропористость, причем у нас субмикропористость при высокой прочности, держит масло. Оно масло удерживает раз в пять лучше, чем обычная поверхность трения. За счет того, что у нас получается плотный слой масла, Режим трения смещается ближе в гидродинамику. То есть просто слой, помимо увеличения ресурса и надежности, он еще снижает сильно трение. Причем это снижение может достигать двух раз. То есть механический КПД может вырасти там, до 10%. Отсюда экономия там, после расхода топлива там, до 5-10% даже на абсолютно новом автомобиле. Если этот автомобиль не новый и у него характеристики уже ушли, то есть увеличение расхода топлива, увеличение расхода масла на угар за счет -за того, что износились уже вкладыши, уже изношенные поршневые канавки и компрессия снизилась, то за счет формирования слоя супротек и за счет плотного слоя масла, в узле трения поршневая канавка кольцо гильза цилиндра по всему кругу кольца, по всему сечению формируется этот слой, он держит плотно масло плюс еще его толщина позволяет в принципе вернуться на компрессию номинала, на компрессию заводскую и таким образом для двигателя с ушедшими характеристиками у которого уже увеличился расход топлива мы возвращаем компрессию, возвращаем расход топлива и здесь уже увеличение расхода топлива от такого состояния может достигать и 15 и даже процентов, но если он уже был значительно изношен, но в основном это где-то 8-10%. процентов. При этом происходит же снижение расхода масла. Если гидрокомпенсаторы были изношены и они стучали, восстанавливаются, скажем, в 50-80% процентах случаев, в зависимости от чего бывают, что забиты каналы, восстанавливается работа гидрокомпенсаторов. В это же время мы восстанавливаем Производительность масляного насоса шестеренчатого, потому что также снижаются зазоры. В это же время э, снижаются шумы и вибрации, потому что, во-первых, восстановился рабочий процесс, он, компрессия выровнялась по цилиндрам. Ровный рабочий процесс, плюс перекладка поршня э, более мягкая по толстому слою масла, который держится на поверхности трения. Все это приводит к тому, что двигатель работает мягче. Возвращается или восстанавливается мощность. В случае нового двигателя она увеличивается за счет того, что растет механический КПД. То есть мы получаем целый набор положительных свойств обработки СОПРОДЭК. Кроме того, есть, мы, значит... Продукт Супротек ТНВД. Это для дизельных двигателей. И чаще всего проблемы как раз вот с топливными системами. Из-за того, что топливные насосы высокого давления у них снижается производительность, давление, впрыска, качество распыла. И отсюда все, все негативные процессы для дизельных двигателей. Продукт Супротека ТНВД восстанавливает производительность топливных насосов. Причем как обычных поршневых, так и плунжерные пары, так и э, системы Common Rail. Значит, этот слой... Супротек держит плотно масло, что, собственно говоря, и позволяет нам вот здесь продемонстрировать работу длительную работу двигателя без масла. Никуда этот слой масла не девает при таком нормальном стационарном режиме. Можно сейчас его перевести на режим и даже 4000 оборотов, но очень плавно. И он будет на том же режиме работать какое-то время. Вот это и есть демонстрация защитных свойств Супротек. Супротек.